Сегодня, 17 января, в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась фотовыставка «Тютюн». В рамках мероприятия были представлены 80 авторских работ известного фотохудожника шайлодик Шинбаева, принимавшего участие во многих международных художественных выставках как в Кыргызстане, так и за его пределами. Я просто передаю общую атмосферу, которая должна проникнуть зрителям, чтобы они... Задумались душой, чтобы эта атмосфера проникла в них души, да, и чтобы они думали экологии не потому, что там люди говорят там, да, с экранов телевизора или и снимают очень негативные какие-то планы и, и шокируют. Нет, от этого никакой пользы не будет. Пользы будет только тогда когда вы проникнетесь душой в эту фотографию, в эту атмосферу, и она вас начинает волновать, и вы можете измениться и стать другими просто об этом. По словам модератора выставки Нурзата Абдурасулова, экспонаты по-новому раскрывают образы Бишкека, самобытность его жителей, а также насущные городские проблемы, загрязнение воздуха в столице, доступ жителей новых жилых массивов вокруг Бишкека к энергоресурсам, неразвитую инфраструктуру в новостройках, процесс ассимиляции внутренней миграции. Наш опыт показал, что вот мы были вовлечены в утепление более тысяч домов в Кыргызстане, и многие жители после таких мероприятий сказали, что их потребление энергии сократилось на 50%. То есть это очень существенный вклад, и мы верим, что если у нас будет больше информирования, у нас будет значит, больше программ и проектов, которые поддерживают в этом направлении, появятся государственные, скажем так, фонды, которые дают финансирование на это, то можно решить вопросы смога существенно и быстрее. Данная фотовыставка поддерживается проектом повышения осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом «Здоровый город в Бишкеке» Фонда развития международной организации по миграции, реализованным Юнисон Групп при содействии мэрии Бишкека. В 2026 году какие проблемы мы должны решить? Среди них вот проблемы смога. В этом году президентом была поставлена задача, чтобы мы в новостройках минимизировали выбросы. То есть мы, была проведена работа с частными банями. В этом году по, по заданию президента мэр в этом году в Бишкеке построит 12 муниципальных бань новостроек. Кроме этого, у нас есть 22 котельных. Мэр дал распоряжение, что полностью все котельные города Бишкек переведены на уголь. Ой, на, на газ. Сейчас они работают на угле. Кроме этого, сейчас за счет местного бюджета за 1 миллиард сон было приобретено 120 автобусов, которые вот 48 уже здесь находится, 52 в пути на к, газу. На, на газу. Кроме этого, по линии Азиатского банка развития и Европейского банка развития будет закуплено 370 автобусов в этом году на газе и на электромоторной основе. Авторская фотовыставка продлится до 2 февраля.